11 октября, четверг, город Саратов э, стоит на пикет. И, как мы узнали, этому человеку угрожал э, сам кандидат. Расскажите, пожалуйста, как э, вас зовут и почему вы здесь стоите? Шеверкоп Юрий да. да. Стою я из-за того, что в 88 году я сдал mm -hmm. все деньги, буквально, все взносы даже на переселенческую квартиру с нас взяли. И все взносы дал 30 где дом должен быть сдан в 91 году. Говорили в 90-м, но в 91-м, сдаточный он был. Мы подняли документы в архиве. И до сей поры я ничего не могу получить. А с этим как-то связано? Именно. Непосредственно. Скажу, Потому что записывать? Да, да. Вот. Сейчас, он, сейчас он мне только говорит, ну, как раз на ну, первый дар. Ты от кого стоишь? Я говорю, сам от себя. Ну Я тебя найду. Я туда-сюда. Дошел, не знаю, дошел, до этого да, я тот самый. До проспекта первого вернулся. На мобильник фотографировал. Сказал, я тебя посажу. А вот теперь я могу только показывать документы, если это вам нужно. Непосредственно прям свои платежки, статус потерпевшего, решение, как говорится, суда, Нет, ни одного. Там был в 92-м девяносто 93 -м году Коневский, где был суд и где. Было сказано, что незаконно, необоснованно, ни кворум не был, ничего. А он как Можно говорится. Всех. Документов. А, давай сейчас давайте. Сейчас да.